Ну и по секрету скажу, что все вот эти вот параметры лично мне добавили больше 30 FPS. Здорово, меня зовут Владислав, и в этом ролике я подробно расскажу тебе о всех параметрах запуска, которые существуют в игре. Но перед началом ролика не забывай подписываться на канал, ставить лайк и писать свой комментарий, чтобы попасть в следующий ролик, как сделали вот эти топовые ребята. На сегодня я для тебя подготовил вот столько параметров запуска. Я думаю, больше половины из них ты даже ни разу в жизни не видел. Сейчас я расскажу тебе, за что отвечает каждый параметр. Какие параметры стоит ставить, какие параметры не стоит ставить каким-то отдельным людям. Потому что все они зависят от характеристик вашего компьютера. Ну и по секрету скажу, что все вот эти вот параметры лично мне добавили больше 30 FPS. Мой средний FPS был 250, стал практически 300. Но в среднем держится 280-290. Но для начала давайте я вам расскажу, как поставить все эти параметры запуска. Потому что если мы попробуем их все скопировать и вставить просто вот сюда вот в эту строчку, то они банально просто не влезут, как вы видите она заканчивается вот здесь вот, хотя это меньше половины наших параметров запуска. Собственно для того, чтобы нам вставить все эти параметры запуска в Steam, нам нужно написать вот здесь вот в параметрах запуска через Steam, это любое какое-нибудь сообщение, любой текст. Например, я напишу много-много буквок Т и после чего нужно их скопировать. Далее мы открываем папку и идем по следующему пути. Диск, на котором у вас установлена винда, с x86, Steam, юзердата здесь выбираем свой аккаунт если вы не знаете как выбрать свой аккаунт посмотрите в ютубе там сто процентов будут видосы как это сделать если же вы знаете как выбрать свой аккаунт мы его выбираем идем далее в конфиг и здесь видим файл local config нажимаем по нему правой кнопкой мыши и нажимаем открыть с помощью и открываем его с помощью блокнота после чего мы нажимаем сочетание клавиш control f у нас открывается вот такая вот панелька куда нам нужно вставить текст который мы только что написали в параметрах запуска в стиме нажимаем найти далее у нас находится launch options то есть параметры запуска и сюда то нам и нужно вставлять собственно эти самые параметры Запуска, которые вы найдете в описании, копируем их и вставляем вот в эту вот в эти вот скобочки. И все, теперь у нас вставились параметры запуска. Но есть одно но: после сохранения этих параметров запуска нам нельзя будет открывать свойства игры, потому что очень велика вероятность, что они у вас слетят Да, это не очень круто, но если вы один раз все там настроите, в принципе, там настраивает толком то и нечего, то у вас не будет никаких проблем. Еще забыл важное уточнение, хоть мы до этого потом дойдем, но все-таки плюс FPS max выставляет каждый свой. Если вы знаете, какой FPS-макс ставить, с которым вы играете, ставите свой. Если вы хотите оставить дефолтный, дефолтный это 400. Если вы не знаете, какой FPS-макс поставить, смотрите видео, которое всплыло по подсказочке справа сверху. Но если вкратце, ставьте примерно тот FPS-макс, который максимум выдает ваш компьютер. То есть, если в среднем у вас на каком-нибудь мираже 150 FPS, ставьте где-то 140, 145, 150 и все у вас будет классно. Я оставляю 289 и начинаю вам рассказывать о каждом параметре. Запуска. Погнали с самого начала. Хай. Запуск игры с высоким приоритетом. То есть в Индии у вас поставится высокий приоритет для игры. вид. No Отключение заставки при запуске игры. Ноужой. No Отключение поддержки джойстика. Но no фонс. Отключение сглаживания экранных шрифтов. Матку мод 2. Включение многоядерной обработки. Прилод. Замена Силфорс Прилот 1, поскольку эту команду убрали, потому что не смогли нормально пофиксить баг. То бишь, во время загрузки на карту у вас будут подгружаться все данные о карте и в целом об игре, чтобы во время игры у вас не было фризов. Плюс FPS Max минус меню 60. Ограничение FPS в менюшке игры, дабы у вас все происходило быстрее, ведь вам не нужно миллион FPS в меню, правильно? Плюс FPS Max ваше значение ранее ну и собственно это ограничение fps language english выставление английского языка для тех кто очень плохо знает английский конечно же все-таки не стоит эту команду ставить, но если вы хоть как-то знаете английский это во-первых поможет вам его изучить это действительно так когда вы каждый раз будете видеть надпись на английском будете откладывать это в уме и также игра в целом более оптимизирована по английски и даже могу сказать что это может немножко повысить fps кратко говоря в целом игра станет работать стабильнее на английском языке Funk break max pieces 0 отключает появление на карте таких вещей как бочки Бутылки, некоторые ящики. Air Draw Particles 0 избавляет игрока от таких вещей, как выстрелы, эффекты всплеска воды и не только. CL Food Contact Shadows 0 ухудшает качество теней и убирает некоторые тени. R Move 0 и R Gloss 0 это отключение всяких анимаций глаз, блеска и тому подобное. Direct Sound обработка звука будет идти через DirectX. Кстати, эта команда некоторые может сделать хуже, и звук в игре станет несушабельным, такие, знаете, травы будут с ним. Если вдруг вы это заметите, то просто убирайте эту параметр запуска и не паритесь. No splash и force инфы об этих параметрах особо и нет и не факт что они сильно добавляют fps но по крайней мере они не делают хуже и просто можно их оставить минус лв убирает полностью кровь алло third party software отключить доверенный режим при отключении работают мониторинги, например riva tuner statistic сервер либо же позволяет обез захватывать игру фрек Refresh и refresh rate также не супер обязательные параметры запуска для тех у кого герцовка экрана равняется 60 для тех у кого герцовка экрана больше выставляют свои параметры например 75 144 и так далее эти Параметры запуска помогают синхронизировать картинку с керцовкой вашего монитора. Force No U-Sync. Отключает вертикальную синхронизацию. Хуша sh Отключите ряд утверждений в основных библиотеках Source, пропуская некоторые проверки и сообщения об ошибках. No Browser. Отключает браузер в шифтабе. tabе No Bots. Отключать ботов. На имботс также не будут работать боты. Так что если вам это сильно нужно, убирайте этот параметр запуска. No Crash Dialog. Запретить отображение некоторых сообщений о сбоях. No Dev. Отключить режим для разработчика. Дебаги. Node Пропустить тестирование таблиц данных. н Отключить обратную связь для контроллеров. Use force DM Parms позволяет использовать параметры запуска Noforce MSPD, No Force Mossell. No force масell. Использовать настройки ускорения мыши Windows. No force MSPD, использовать настройки скорости мыши Windows. Также, если вам не нужны эти параметры, просто их убирайте. В принципе, это работает со всеми параметрами, которые есть в этом видео. No TV. Отключить source TV. No IPX. Отключить IPX. No master. Отключать список серверов сообщества. No message box. Запредить отображение некоторых сообщений сбоя. No mini -dum. Отключить мини-дампы No PS2B Отключить поддержку Pixel Shader 2B No Startup Sound Отключить воспроизведение музыки меню No Steam Controller Отключить систему контроллера Steam No Watchdog Отключить стражевые таймеры Primary Sound Принудительное использование основного звукового буфера R. Emulate GL Эмулирует Open OpenGL Windows Повышение частоты кадров для большинства графических процессоров No MSA Отключить MSA анти alyasin NoBX Texture. Отключить глубину текстур. Soft Particle Default Off. Отключить рендеринг определенных частиц. Limit Vc Contz. Ограничивает количество вершинных шейдеров до 256. Particles 512. Устанавливает количество расширенных трасс луча. WebCourse. Меняет местами потоки для систем частиц материальных каждый единица. Плюс Exec. Активация вашего конфига. В моем случае V4V, то есть Владислав. Что ж, в принципе, на этом все. Я рассказал о всех параметрах запуска, о которых хотел. Если вы хотите подробнее об этом во всем ознакомиться в... В описании будут описания каждого параметра запуска отдельно. Выбирайте там те, которые нужны вам и используйте их. В начале ролика я показал, как их вставить, если их слишком много. Но, в принципе, на этом все. Тестируйте их и выбирайте оптимальные для вас. Благодарю всех за просмотр. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня это все. Всем пока и удачи.